Приветствую вас, любители рукоделия. Сегодня будем вязать узор в юнок. Он очень простой, раппорт по вертикали составляет всего один ряд. Такой узор подойдет для легкого палантина, шали или кофточки. Делаем начальную петлю. И набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 8 плюс 1 петля. Для примера я наберу 25 петель. Придерживаем крайнюю пальцем и набираем 4 воздушных петли подъема. Пропускаем ту, которую держим, и за ней еще 3 петли. И в четвертую вяжем пышные столбики. То есть, делаем накид, вводим крючок в четвертую петлю, вытягиваем ниточку, второй накид, вытягиваем нить через ту же петлю, Третий накид и вытягиваем нить еще раз. Все петли на крючке связываем вместе и фиксируем соединительной петлей. Получился вот такой элемент. Давайте для простоты называйте его попкорн. Над ним нужно связать пико. Набираем 3 воздушных. И замыкаем первую и третью соединительной петлей. Три воздушных. И приступаем к вязанию второго попкорна в ту же петлю основания. Накид. Вытягиваем ниточку. Второй накид. Вытягиваем и третий накид, вытягиваем нить. Связываем все петли на крючке вместе и фиксируем соединительной петлей. Над вторым попкорном тоже свяжем пико. Три воздушных. Замыкаем первую и третью петли соединительной петлей. Свяжем переход между элементами. Одна воздушная. Отступаем 3 петли по цепочке. И в четвертую вяжем столбик с одним накидом. Еще одна воздушная. Отступаем 3 петли. четвертую свяжем попкорн первый накид вытягиваем второй накид вытягиваем третий накид вытягиваем связываем вместе и фиксируем над попкорном вяжем пико из трех воздушных Еще три воздушных. Вяжем второй попкорн в ту же петлю основания. Связываем вместе. Фиксируем. Вяжем пико над вторым попкорном. Второй элемент готов. Переход. Одна воздушная. Отступаем по цепочке 3 петли. И в четвертую вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная. И свяжем последний элемент первого ряда. Три пропускаем, в четвертую попкорн. Пико над ним. Три воздушных. Второй попкорн в ту же петлю основания. Пико над вторым попкорном. И завершаем ряд так. Одна воздушная. Отступаем три. И в последнюю четвертую петлю ряда вяжем столбик с одним накидом. Второй ряд. 4 воздушных петли подъема и разворачиваем вязание. Будем вязать точно такие же элементы вот под эти 3 воздушных петли между попкорнами. Вяжем первый попкорн. Пико над ним. Три воздушных. Второй попкорн сюда же, под арочку. Пико. Воздушная. Столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. Еще одна воздушная. Следующий элемент под следующую арочку из трех воздушных. И так до конца ряда. И завершаем ряд так. Одна воздушная. И вяжем столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Или отступив одну петлю слева от крайнего попкорна предыдущего ряда.